Сборка комплекта Basis Professional 4, основание U2, удлинитель U2, вкручивается, муфта вогнута M2, вершина для комплекта Basis Professional под подлагу V1 с автоматической корректировкой. Угол корректировки 5 градусов, в зависимости от уклона, выставляется автоматически. Пример. Уклон порядка 3%. За счет веса лаги вершина выставляется по горизонту. Лага фиксируется на саморез.